приветствую всех сегодня мы приготовим шикарную шарлотку для приготовления нам потребуется 150 грамм или 250 миллилитров то есть стакан муки 180 грамм или 200 миллилитров сахара на кончике ножа или 0 1 грамм соли 4 5 яблок по весу это будет 300 400 грамм 1 полоска или 10 грамм цедры 4 яйца, 1 чайная ложка или 7 грамм разрыхлителя, 1,5 чайной ложки или 1 грамм ванилина и 20 грамм сливочного масла для формы. Сначала подготовим яблоки. Вырезаем семечки, плодоножки и режем их на маленькие дольки. Не беспокойтесь, если после нарезания яблоки будут темнеть. Это говорит о присутствии в яблоках железа и о том, что на открытом воздухе это железо окисляется. После выпекания этого дефекта на яблоках видно не будет. Нами использованы зеленые яблоки кислого сорта, поэтому немного яблоки присыпаем имеющимся сахаром. Если вы используете сладкие яблоки, то присыпать сахаром их не нужно. Снимаем небольшую ленту цедры с одного лимона, ну порядка 10 грамм, и далее нарезаем ее на очень-очень мелкие полосочки. Если вам не нравится вкус и аромат лимона, то лимонную цедру можно в пирог не класть. Мелко порезанную лимонную цедру выкладываем вместе с яблоками. Берем две отдельные емкости и разделяем у куриных яиц белки и желтки. В самом начале взбивания белка добавляем небольшое количество соли, буквально на кончике ложки. Это облегчит и ускорит процесс взбивания. Продолжаем взбивать белок и небольшими порциями за три приема, где-то три четвертых от общего количества сахара, то есть 150 миллилитров или 120 грамм сахара вводим в белок. У нас должны получиться взбитые белки без четких пиков, то есть намного мягче, чем на безе. Включаем духовой шкаф на прогрев на 180 градусов. В момент, когда будет готовим наше тесто, духовка уже должна быть полностью прогрета. Мы завершили взбивать белки, переходим к взбиванию желтков. В желтки вводим оставшееся количество сахара. У желтков должен немного увеличиться объем, и они должны немного посветлеть. чистой сухой емкости объединяем все сухие составляющие, то есть муку, ванилин и разрыхлитель. Это обогатит муку кислородом и сократит время замешивания теста. Объединяем белки с желтками. Немного перемешиваем до однородности, но сильно не перебиваем, так как белки могут опасть. И сюда же добавляем за два приема наши сухие ингредиенты. Перемешиваем до однородности, и наше тесто готово. Буртики формы для выпекания промазываем размягченным сливочным маслом. Если поверх масла мы с вами добавим буквально чайную ложку обычной пшеничной муки, то этот процесс будет называться французская кондитерская рубашка. И она также убережет наше тесто от пригорания, прилипания к форме. Но тут кому как нравится. Далее по дну формы выкладываем наши яблоки. В шарлотке яблок много не бывает. Курму поверх первого слоя яблок выливаем наше тесто. Тесто было взбито очень хорошо, в упругую пену, поэтому тесто достаточно плотное. И мы сможем позволить себе второй слой яблок уже поверху. Итак, яблочки красиво выложены поверх теста, и пирог готов к выпеканию. Отправляем наше тесто в духовку для выпекания на 35-40 минут при температуре 180 градусов. В процессе выпекания... Духовой шкаф не открываем, так как шарлотка очень чувствительна к перепаду температур, и она просто-напросто опадет. Так, 40 минут прошли, наша шарлотка испеклась, вынимаем ее из духового шкафа, нагреваем сверху блюдом или чистой досочкой и переворачиваем вверх тормашками, снимаем форму. Наша шарлотка полностью пропеклась, при разрезании ничего не липнет к ножу, срез сухой, ровный, шарлотка хорошо наполнена яблоками, а какой аромат! Шарлотку можно подавать с листьями мяты, с корицей. Также ее можно подавать под сахарной пудрой или шариком мороженого. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ваш пирог удался. Приятного вам!